Многобожие, это повально на Кавказе, сегодня вот эти зияраты, обожествляемые, где предают Аллаху товарищей этих мест, в одной Чечне 130 там с лишним этих зеяратов, а если мы соберем все северокавказские, вы представляете сколько их, открытое проповедование многобожия с Минборов мечетей, вот главная проблема, с которой в первую очередь нужно бороться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 Стали бы фигурантами уголовных дел, в рамках, в рамках которых изучили бы их причастность к определенным преступлениям, конкретным преступлениям. И те, кто виновны, понесли бы наказание, а те, кто невиновны, были бы просто иллюстрированы. Я думаю, это был бы идеальный выход.